Добрый день, уважаемые подписчики, хотим снять видео о шумовых характеристиках фан-коила производителя нового. это высоконапорный фан который можно монтировать как вертикально, так и горизонтально, смотрите, он на данный момент выключен, сейчас мы его включим, мы подсоединили пультик, немножечко вам расскажу об индикации на пульте, на данный момент мы видим с вами солнышко. Это говорит о том, что фан у нас работает в режиме отопления. Стоит два вентилятора. Это говорит о том, что фан включился на максимальной скорости. Сейчас мы видим, да, что он работает. Максимально близко мы наблюдаем уровень шума. Уровень шума, создаваемый фан -гойлом. Сейчас мы понизим скорость. Мы понизили скорость. Видим один вентилятор. Светится у нас как индикация. Давайте посмотрим, как изменился уровень шума. уровень шума как у нас поменялся с изменением скорости вентилятора фанкуюл на данный момент открыт поэтому вот такие вот шумовые характеристики сейчас мы оденем панельку и снимем уровень шума продолжаем снимать видео обзор шумовых характеристик фанкуюла дакта это канальный фанкуюл Возможность монтировать как вертикально, так и горизонтально предусмотрено. Данный банкол на 560 кубов и 130 паскалей. На данный момент у нас установлена максимальная скорость. Вот его шумовые характеристики. Вентилятор у нас стоит инверторный. Если мы понизим скорость и посмотрим, что произойдет как изменятся шумовые характеристики. Слышно, что Фан понизил скорость. И это мы с вами смотрим на стенде Фан -Ко. Соответственно, когда он будет зашит, будет совершенно все по-другому. Вы будете отдыхать, ничего слышать не будете. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, о каком оборудовании вы хотели бы узнать больше информации, инженерном, конечно же. Боже, сколько мы оставили отпечатков!